Шанс, твоя судьба, Твой шанс и ты звезда. С нами покорить, сейчас, и сейчас я, пользуясь случаем, хочу представить вам следующую нашу певицу. Я рада за нее, потому что это наша певица. Компания а. студия здесь И именно на нашем проекте «Голос Евразия это не секрет, она завоевала, она стала дипломатом и обладателем сертификата путешествия по Турции. Сейчас я хочу представить улицу, чьи струны, чьи ноты просто, просто покоряют вас с первой строчки. Песня очень хорошая, песня знаменитая «Мой ласковый и нежный зверь». Вы знаете, я бы хотела, пользуясь случаем, пригласить вот есть у нас красивая пара, я знаю, что есть, чтобы тоже поддержали, и поскольку это красивый будет бальз, то, я думаю, есть желающие поддержать нашу лиц. Давайте поприветствуем.